Я твой осенний дождь, и холоден, и мрачен. Бывает, что всю ночь мелькаю за окном. Я, кажется, тебе судьбою предназначен. Быть может, не теперь, быть может, на потом. Я, кажется, тебе судьбою предназначен, Быть может, не теперь, быть может, на потом. Осенние дожди грустны и так печальны Для тех, кто впереди ждет лишь веселье. Тот самый теплый дождь, единственный тайны, но ты его не ждешь, ты ждешь осенний дождь, тот самый теплый дождь, единственный и тайны, но ты его не ждешь, Ты ждешь осенний дождь. Что ты находишь в нем томительно и шалом, Убы он не несет Улыбок и тепла, Лишь только шелести, По листьям обветшалым, Лишь только говори Негромкие слова, Лишь только шелести. По листьям шалы, лишь только говорит, Дробнее слова.